Как часто вы ловите себя на мысли, что ваш голос дрожит, пропадает в самый ответственный момент. А темп речи и слова-паразиты отбивают все желание принять собственный звук и самого себя. Вы пытаетесь, чтобы вас услышали, но не всегда следуйте своему главному маркеру коммуникации, правильному дыханию, поставленному голосу, интонации и верной подачи. Именно с этого начинается обучение в моей школе радио на онлайн-курсе «Имидж Голосы и речи». Мой 20-летний опыт работы в прямых эфирах на различных радиостанциях и телевизионных каналах вы можете найти вот здесь. В моей школе радио 5 лет, а мои выпускники живут в 26 странах мира. Их отзывы и результаты здесь. Своих студентов я готовлю к публичным выступлениям и прямым эфирам в социальные сети, радио, телевидение. За одну минуту я смогу сделать диагностику вашего голоса. За 30 минут раскрою его потенциал. За 21 день я сделаю ваш голос продающим, научу говорить красиво и убедительно. Вы поверите в себя уже на моем первом занятии. Добро пожаловать!